пропустив себя через все это тестирование вырисовывается ну, набор данных и из этих набора данных нужно составить презентацию себя работает просто без без, без, без. то есть э, так как мы говорим о бизнесе и мы говорим о заработке денег это значит то что мы что-то делаем и нам взамен дают деньги каждый из нас платит деньги не за обладание чем-либо услугой какой-то или товаром, да, а за то, что кто-то что-то сделал за нас в достижении того, чего мы хотим, и мы готовы за это отдать деньги. Соответственно, нужно описать пользу, которую я несу людям, ну понятно, в той целевой аудитории, которой мы себя продаем. А целевая аудитория описывается от того, как, кто мы в кристалле ролей. То есть мы, если предприниматели, то, соответственно, мы кому продаем себя? Ну, своим клиентам да если мы руководитель мы продаем собственнику бизнес если мы бизнесмен мы продаем инвестору ну либо самому себе как инвестору и так далее то чего я хочу очень четко сформулировано это вот та картинка описанная только уже словами чего я хочу в какой компании хочу работать какие люди я хочу чтобы окружались сколько этих людей что за атмосфера какого размера компания какую она приносит там пользу и так далее и так далее и если у нас это описано на бумаге мы становимся такими абсолютно открытыми и понятно что хотим что мне важно на пути это те самые ценности да то есть что категорически не должно быть в моей деятельности а что должно быть и заявлять об этом открыто и что мы готовы делать потому что мы понимаем что в своей деятельности мы должны достигнуть какого-то определенного результата и для этого мы готовы делать это это это, это.